Привет, друзья! Сегодня дивно-спокойное море. Верба начинает распускаться. Вот тут вот, ну буквально чуточку, Уже появились первые вербочки. Взмурье Рижское. Фу, простите. Когда-то в Риге мы жили. Наше Лепойское взморье, Лепойское юрмовое Балтийского моря. Удивительно. Так близко море подошло к берегу. Может, это было уже зимой. Я практически не ходила никуда. Сегодня выбралась. Такой день дивный. Небо синее-синее. Почти облаков-то и нет. И море синее необычно. А вообще, когда проваляешься месяц на диване, довольно трудно себя собрать. Нет настроения, лень и какая-то депрессия. Депрессия, наверное, не только у меня такая моральная депрессия всего мира. Я не знаю, не понимаю, как можно убивать людей? С Чего бы я ни думала, чего бы я ни делала, но в голове всегда стоит Украина. События в Украине. Страдающие люди, слезы. Ну вот, пришла на берег моря в полном желании и стремлении успокоить нервы, увидеть... Красоту! Сегодня 16 марта. Я тихонечко иду к берегу. Такая синь, необычная синь. У нас-то зимы не было в этом году. Какая зима! Со время дожди и сильные ветры. Но где-то в самом начале января, в конце декабря... Все-таки заглянула к нам зимушка, немножко распушила снежком, улыбнулась и ушла. И снова пришла осень. Смотрите, какие дюны. Такие небольшие навалы песка и травка. Ну, это поразительно. Все время смотрю на берег моря. И удивляюсь, никогда не видела, чтобы оно так быстро, близко подошло к нам. Вот гуляют люди. Как в такую погоду не погулять? Иду к самой кромке моря. Боже, море такое спокойное и гладкое. Дымка на горизонте. Да уж и не море, а прямо огромное такое озеро, кажется. А ведь это море. Вот такая прибрежная полоса. Очень сузилась. Наверное, ветры нагнали на Балтику много воды. Поворачиваясь направо, налево, Постою немного на берегу, и вы его слышите как тихонько плещется вода, ветра почти нет, такой легенький, обычно здесь шум стоит, и голоса не слышно, когда на простой телефончик что-то снимаешь, другого пока и нет, и вряд ли будет в ближайшее время. Да. Весна. Весна 2022 года. 16 марта. Три недели войны. Три недели гибнут люди. За что? Почему? Что ж делать? Такое время нам досталось. Но успел закончиться ковид, как начали падать бомбы на Киев, Николаев, Мариуполь. Мариуполь так засыпал, как Сириолеп. Да, друзья. Простите за такую эмоциональность. Слезы текут из глаз. В общем, я прощаюсь с вами. Вы берегите себя. Надеюсь, что я еще не раз прибегу сюда, приду сюда. Порадуюсь природе и весне. Удачи всем. Добра и безопасности.